Достаточно неожиданно мне поступило предложение поучаствовать в фастинге в, город, в замечательном городе Сочи. И я почему-то, недолго думая, сразу согласился. И сделал, наверное, правильный выбор, потому что за прошедший год было очень много событий, много для, для моей семьи, для меня. И я двинул город Сочи для чего? Для того, чтобы снять усталость и для того, чтобы накопить силы на, новую, на Новый год. что в Новом году нас ждет тоже очень всего интересного. И что в итоге получилось? Как обычно, все боятся фастинга. Почему? Потому что ничего не ешь, сил нет, умираешь и прочее, прочее, прочее. Но на самом деле, тут кормят, я вам скажу, там дают очень вкусный суп вечером. И ты не чувствуешь себя абсолютно голодным. И самое главное, что у тебя появляется, ты понимаешь, что те силы, которые ты тратил на пищеварение до этого. Например, съел ты кусок мяса, получил 100 калорий, и 90 из них истратил тратил на переваривание куска мяса. 10 у тебя осталось, чтобы пойти подышать и пожить. Ты тратишь на то, чтобы погулять, чтобы посмотреть природу, чтобы позаниматься йогой. Даже я вот не самый продвинутый йог, могу вам сказать четко, что у меня конечности и прочие части тела начинают двигаться более сильнее, чем в обычном состоянии. Поэтому, кто боится голода, кто боится холода, кто боится чего-то еще, не надо бояться. Надо смело идти на фастинг. А еще дополнительно, что вам сделает, вам приведут в порядок ваш живот, прожмут все меридианы, и, в общем, вы будете как ракета летать, прыгать и улыбаться. А еще город Сочи он сам по себе расслабляет, помогает для того, тому, чтобы э, все негативные эмоции уходили по ветру или в море или еще куда-то. Поэтому я активно всех призываю, кто еще не созрел, кто что-то боится, ничего не бояться. Вперед с песней, на фастинг, на супчик. А потом, когда вам сварят отличный супчик на выходе, вы будете просто счастливы безмерно. А когда вы еще оденете любимые штаны, и они будут у вас спадывать, вы получите дополнительный бонус в виде ушедших дополнительных килограммов. Кроме отличного настроения, здоровья, желания жить, работать и всем помогать. Всем спасибо, всех люблю, пока!